На 82-м году жизни умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов. В конце июня он заразился коронавирусом. Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления Мосфильма скончался от последствий коронавирусной инфекции. 22 июня режиссер был госпитализирован в столичную больницу номер 15 имени Филатова в Выхине Сначала ему поставили диагноз вирусная пневмония и дыхательная недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус. 22 июня режиссер был госпитализирован в столичную больницу номер 15 имени Филатова в Выхине. Сначала ему поставили диагноз вирусная пневмония и дыхательная недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус. Все эти дни врачи бились за жизнь Владимира Меньшова, однако с последствиями коронавируса организм не справился. 5 июля в 9 часов 40 минут по московскому времени он скончался. Актриса Юлия Меньшова, дочь кинорежиссера, опубликовала в своем инстаграм-пост, посвященный кончине отца, только из трех слов. Все, все, все. В союзе кинематографистов сообщили, что прощание с Меньшовым запланировано на 8 июля в Доме кино. Похоронен режиссер будет на Новодевичьем кладбище.